всем привет дорогие друзья с вами канал криптогейн сегодня посмотрим еще один классный новый проект называется он quality magnet coin IQMC сокращенно посмотрим что он из себя представляет анонс был в принципе не так давно в конце сентября я считаю что это нормально что за проект проект это будет полная альтернатива торренту только торренту не тот который вы сейчас да постоянно ищете, где бы скачать потому что старый закрылся какие-либо рекламы, вирус выпадается и так далее. Здесь этого не будет, это все абсолютно исчезает. А, работает все это на блокчейне, поэтому он не закроется, так как это происходит со всеми другими а, создателями. Вообще, да, кто это все держит, найти просто нереально. И я считаю, что это большой плюс. Все работает очень быстро. А, ссылочка здесь будет. И все это плюс к тому, что бесплатно. Об этих ребятах уже этих ребятах, прошу прощения много кто уже говорит. У нас вот да, они обновляют постоянно последние ссылки, то есть там на Torrent форм э, э, Есть статьи, это такие крупные в принципе сайты, да, которые след за последними новостями в этой отрасли, если так можно выразиться. И о них уже сказали неоднократно. И сейчас посмотрим вообще, что из себя представляет эта монета. Ну, Скажем, что для нас, в принципе, да, то, что мы рассматриваем, в принципе, заработок, какой, как можно на этом поднять. А, здесь можно и долгосрочное вложение, и краткосрочное, то есть, как вам удобно. Потому что монета, например, сейчас растет, как я сегодня смотрел уже, я думаю, она и будет расти, графики очень хорошие на нее. Посмотрите, опять же, посмотрите все они сделали очень классно концепция, то есть в блокчейне все будет работать однозначно круто и не знаю, похоже что-то есть но точно и на блокчейне и они наверное первые, кто это вообще делает то, что их не закроют, они будут дальше развиваться, это 100% и то, что будет спрос на них, вообще на их проект также это однозначно они растут в принципе в таблице по месту цена на монету будет расти начиная вот буквально недавно залистились, я смотрел и уже цена только растет никто не сливает монету, это классно почему я говорю, что можно долгосрочно вести свои вложения так здесь идет в принципе описание, можете все прочитать, что для чего как это работает, все это бесплатно, на каких протоколах и так далее, то есть здесь у нас идет характеристики до да, монеты то есть здесь будет мастер нода постмайнинг то есть можно постакать это нам интересно в принципе неплохое соотношение 70 на 30 то есть мастер нода 70 процентов 30 постмайнинг время 60 секунд будет мастернода это все подтверждение это нам вообще не важно минимально вам нужно иметь 10 монет э, время стейка до да, 2 часа все будет 42 миллиона монет но э, порты их и так далее, это нам все не интересно Два прямая на них себе забирают 2,7%. Это годно, в принципе, нас устраивает э, никаких проблем. Здесь у нас показывает по блокам, сколько у нас идет, количество вознаграждения. То есть, ну, можете посмотреть, естественно, ссылки все останутся. Кому интересно. Ну вот, смотрите, у них идет здесь примечание, то есть, да. Когда залог мастер-нод увеличивается, ваша старая мастер остается в силе, то есть это также большой плюс. Нет необходимости вам брать больше монет, чтобы держать свою мастерноду. ноду Что ваш мастер-нода, которую вы купили изначально, например, за 2000 монет, это опять же у них при преселе 2000, сейчас она стоит 2550 монет. Вот смотрите, уже она выросла в цене, Уже то есть здесь на, кон на конец сентября начала октября было 2000 сейчас 2550 мы дальше к этому пройдем соответственно если вы сейчас зайдете возьмете ноду в скором времени в течение месяца она вырастет у вас будет больше денег больше монет вы будете стал больше зарабатывать поэтому э, больше нара перспектива здесь на долгосрочное вложение то есть знаю, это классно это у них идет э, сам пример это сама ихняя программа да как все мы выглядим что мы здесь ищем вот мы нашли и вот мы скачиваем то есть прям полный торрент, как везде, к которому вы привыкли. Классно. Они очень быстро ищут без всяких спамов, без реклам, без вирусов, очень удобно. Постоянно обновляются. То есть можно будет посмотреть. На All Market они уже, то есть да, есть на обменнике. Идут все ссылки, кошельки под Windows, Linux, Mac. Э -э пожалуйста, можно зайти посмотреть. Ссылочки на все соцсети, гитхабы, дискорды, твиттеры, ютуб. И на ютубе есть их видео, как пользоваться, они приводят пример. Очень даже интересно. В принципе, пресейл мастернот. Мастернот сейчас около 80, это нормально. Так что можно будет посмотреть. Дорожная карта, что они выполняют. Пресейлы, да, то есть релизы все они делают. Первые листинги уже пошли. Они будут на мастернот онлайн скоро. На 2019 год мы, наверное, сейчас не будем смотреть. Разработка, они, это уже связано что-то с программированием, что там разрабатывают, я не могу сейчас сказать. И собираются как можно больше обменников, да, листится. Я думаю, они все смогут это позволить, потому что уже, опять же говорю, мастернода цена, в принципе, разумная, там в районе 600 долларов. И уже много людей зашло и заходят очень быстро. О них сейчас много кто слышит. Я же, опять же говорю, с каждой новой статьей, с каждой новой новостью про них все больше людей появляется. Здесь будут все ссылочки и так далее. Дальше идет уже у нас описание. Это самых не сайт. Я уже перевел заранее, да, что у нас здесь торрент сеть будет поисковая, да, то есть можно куда ее загрузить и так далее. Но вот у них идет сразу же самое главное, это видео, которое у них здесь указано. Мы можем его включить просто посмотреть, так как пример. Никогда не нужно искать снова рабочий торрент. У нас обычно время всегда на это уходит, да, это бесит на самом деле. Можете для отправки новых торрентов заработать их монету это плюс, кто постоянно этим занимается, почему бы нет, почему бы не поднять монет, да, там стакнуть их, потом продать, заработать, все возможно. Поиск без рекламы, без спама и мгновенно мы ищем, то есть, не знаю, как у меня очень интересно. Вот он показывает, что он открывает, да, QMC саму, сам кошелек, у них есть вкладочка. Справа уже это и есть торрент, вот мы его здесь видим, да, и делает поиск видео, смотрите, ну не знаю, как по мне очень интересно. Вы просто его не закрываете и все. Вот через вас открывается торрент, и вы начинаете загрузку. Не знаю. Разве не, не знаю, мне кажется, что очень классно. Так что этот проект можно будет для себя сохранить. Мало того, что заработать на нем можно будет. Так можно будет на нем и еще, да, то есть им попользовательно, поюзать его. Вот у нас статья на тех форм. опять же я уже перевел. Тут они показывают, что они уже хотят да, построить поисковую, поисковую торрент базу, которую да, нельзя заблокировать, как это происходит с остальными. Это очень классно. В принципе, статьи не такие большие, я не хочу пересказывать, но в принципе, вообще, в принципе, рассказываю их концепцию, на что они нас рассчитывают вообще на будущее, что они себя представляют. Показывают, что статья есть на торрент фрик. О них уже услышали и люди ими пользуются. Так что, смотрите, автоматически, видите, обновляется все существуют турент-ссылки, добавляют новые. Опять же, за то, что вы добавляете новые, все это делаете, вы получаете непосредственно монету. То есть вы включаетесь на работу в одну сеть с теми ребятами и, и зарабатываете. Зарабатывают они, вы и все довольны. Опять же говорю, только начали они действовать, только начали они работать и уже очень много, очень много вот. Вот смотрите, хоть проект уже только начался, в нем уже 25 рабочих мастернов, сейчас их уже больше 80. Ребят, классный проект, классный. Смотрите, я думаю, будет для вас интересно. Также открыл ссылку здесь на торрентфрик. А, и вот они опять же говорят о новом запуске криптовалюты, который появился недавно. Нарушает а, торрент-сайты все, то есть а, благодаря да, QMC. И целая база данных с помощью блокчейна, именно торрента, я думаю, это нормально. Вот, строят большой торрент индекс, который невозможно просто отключить или заблокировать. Он будет всегда действовать, он будет без реклам, он будет без спама. И это круто, это круто. Так что вот вам альтернатива, пожалуйста, пользуйтесь, все бесплатно, зарабатывайте на этом. Я думаю, вы будете довольны за то, что я просто вам показал наш общий проект. Так что, кто думает, как заработать и да, там где-то попользоваться, вот, вот он, пожалуйста. Так что оставлю ссылочки, вы здесь почитайте, что из себя вообще представляет проект, почитайте новости про них, очень классно. Здесь у них, в принципе, идут также ссылки на да, дорожные карты, что они вообще, к чему они готовятся в будущем. Не знаю, интересно, не интересно, здесь все перечислено, то, что мы смотрели на биткоин-талки уже, как вам удобно. То есть, CoinGecko мы смотрим. А, цена монеты, мы видим, да, она у нас растет, 0.22 цента, это нормально. Все ссылочки у нас здесь сразу есть. мастер Мастернок, я сказал, уже там в районе, там 0.08, 560 долларов, насколько я помню, стоит. Не так уж и дорого, активных уже больше 80. Это, в принципе, круто. У них идет оборот неплохой, они постоянно торгуются а, на торгах. Монетка, спрос на нее постоянный просто. Мы здесь видим, у них есть прыжки. В принципе, она даже не то, что стабильна, она всегда растет. Это только начало. Дальше будет только лучше. Так что, ребят, задумайтесь, посмотрите. Думаю, будет интересно. Цена сейчас пока что небольшая. сейчас прям зайти, даже пускай на постмайнинг, даже если не хватает на мастерноду, попробуйте, попробуйте. Не потратите много денег. там Вложите 50-100 долларов. Я думаю, что это будет полезно очень. Я думаю, что уже сейчас у нас, какое число у нас сегодня? 19 да? Я думаю, концу октября, начало ноября уже уже поднимите. Уже минимум отобьете свои деньги, это самый минимум. И столько же еще заработаете. Так что до нового года, пожалуйста. Ну, в принципе, я думаю, на этом можно заканчивать. Все ссылки будут здесь. Все. Всем спасибо за просмотр. Давайте всем профита. Забегайте, заходите на проект. Все вопросы пишите в комментариях я оставлю ссылку на дискорд можете администрации всегда написать да спросить что как так что все еще раз всем спасибо жду при следующих видео вас все спрашивайте всем пока